мои любимые и с вами снова елена дегурова мы продолжаем информационное наше видео а, по вопросам лунного затмения солнечного затмения коридор затмений а, 2019 2020 года и как я вам и обещала я расскажу немножечко подробнее на кого будет влиять а, очень сильно это затмение кому что ожидать и в следующих видео мы еще немножечко подробнее разберем а, Влияние затмений, которые нам предстоят. Для начала я напомню, что Самая подробная, самая детальная информация о затмениях, вообще все, что касается астрологических гороскопов, прогнозов, есть в клубе яркожителей, так что добавляйте, ссылочка у вас есть под этим видео, или в моих соцсетях, или если не нашли, пишите в личку, все вам отвечу. Только, пожалуйста, мои родные, пишите мне вконтакте, либо в скайп хелен7898, потому что в других соцсетях я просто физически не успеваю вам отвечать. Не обижайтесь, пожалуйста. Много работы с людьми, консультации, сеансы, поэтому не до социальных сетей. Так вот, да, и еще один очень важный момент. С 23 декабря мы начинаем 5 сеансов, которые я провожу каждое затмение. Это мощные энерговибрационные сеансы, которые преображают вашу жизнь полностью. Подробнее вы можете почитать тоже по ссылочке, ссылка есть под этим видео, есть, будет размещена в комментариях. Я особо не рекламирую, потому что количество мест я выделяю немного. Потому что ну, мне нужна энергия на всех участников, которые будут а, участвовать в этом процессе. Тем не менее, кто уже знает, вы уже знаете, о чем я говорю, и бегом скорее а, бронируйте себе место, тем более что есть скидка 30% а, при преждевременной оплате. И еще одно а, обновление в этом, а, на этих а, два на этом двадцать втором потоке для моих партнеров и клиентов по People. для вас. Скидка 50%. Внимательно смотрите информацию на сайте по сеансам преображения вашей жизни в период затмения, и вы найдете подробную информацию. Так что с нами быть не только полезно, но еще и выгодно. Ну что, а теперь, конечно же, мы перейдем к информации о затмении. Ключевой момент еще будет у нас Наши судьбы, На наши судьбы будет влиять особенно 22 декабря. И Именно 22 декабря в клубе «Яркожители» мы проведем очень мощную практику на день зимнего солнцестояния, которая, собственно говоря, и поможет нам немножечко сдвинуть с места наши дела. А потом с 23 уже начнем сеансы. Это уже для участников именно сеанса. Так вот, коридор затмений зимы 2019-2020 года начинается с кольцевого затмения 26 декабря. Это явление, чудное, чудное явление произойдет в Козероге, а этот знак характеризует социальную жизнь, структуру, власть, нормы и правила. И свой прогноз на этот ну, достаточно непростой отрезок времени вы, я вам сейчас предоставлю. В вопросах социального статуса и в сфере карьеры многих ждут изменения. Особенно нелегкий, непростой период будет с 25 декабря по 11 января. Собственно, вот период коридора затмений. И будет... Самым тяжелым он будет для представителей знака Козерога, Рак, Овен, Весы. Камень преткновения для всех будет – это власть, собственные убеждения и отсутствие гибкости. Многие представители этих знаков, возможно, уже ощущают желание Уйти с работы, может быть, кто-то из вас уже ушел, делитесь в комментариях, что у вас происходит, или хотя бы, может быть, вы услышите уже ответ на какой-то поставленный внутри себя вопрос, почему же меня так выталкивает с этого места работы. Для руководителей и для политиков этот сезон затмений может принести много переживаний и вынужденных изменений в структурах и в организациях, которым они принадлежат. Самое такое вот, если ваш руководитель козерог, рак, овен или Весы, то ну, поймите, что с ним происходит, что его сейчас выворачивают во все стороны. Просто не, ре, не, не реагируйте, это пройдет буквально после 11 января. Просто понимайте, осознавайте, что с ними происходит. Смягчить грядущие события можно, если в декабре уделять время семье, Заняться больше домом, больше времени проводить с родителями или со своей семьей. Солнечное затмение, много эмоций. Луна затмит солнце. Сознание, да, сознание солнца затмевается. Поэтому среди близких ваши чувства и психологические состояния будут поняты, ну, чего нельзя ждать в сфере профессиональной деятельности. Поэтому имейте это, пожалуйста, в виду. А затем уже 10 января 2020 года произойдет полутеневое лунное затмение в Раке, которое закрывает коридор затмений. Хотела бы вас предупредить, что несмотря на то, что влияние солнечного и лунного затмений можно ощущать за несколько дней до и несколько дней после, у каждого это свой период восприятие, кто-то за 2-3 недели ощущает, кто-то за 2-3 дня. Это все очень индивидуально. И вот смотрите, знак зодиака Ра имеет отношение к внутренней части, к внутренней жизни человека. Перемены могут коснуться структуры и отношений в семье. Это могут быть взаимоотношения с родителями. Возможно, кто-то из родных поменяет статус, и это событие значительно повлияет на всю семью. Вопросы семьи будут на первом плане в период, особо в период с 3 по 11 января 2020 года. Многие будут заняты а, размещением своего, а, разрешением своего внутреннего конфликта, когда нужно будет выбирать между своими чувствами и разумом, а в буквальном смысле слова, вот, разрываться между семьей и работой. В этот период целесообразно больше уделять внимание своей карьере, рабочему коллективу, чтобы немного разрядить обстановку в семье. То есть перенаправить немножечко свои состояния, свои чувства, свои эмоции. В лунное затмение много сознания, то есть Солнце затмевает Луну, много чувств, эмоций мало, что способствует принятию правильных решений в социальной сфере. В домашней же обстановке эмоциональная сдержанность и категоричность не дают возможности создать вот эту теплую желаемую семейную атмосферу, поэтому обращайте на это внимание. 3 января важная дата, это серединная точка между затмениями, это день отсутствия контроля, многое может искажаться. Также день, это день перезагрузки, поэтому очень важны ваши позитивные мысли. Не время начинать важные дела и принимать серьезные решения, потому что развитие событий пойдет совершенно непредсказуемым образом. Результат для всех дел, начатых на серединную точку между затмениями и последствия от этих дел могут быть насыщены, Ими тревожными достаточно случайностями, которые резко меняют ход дел. Поэтому 3 января 2020 года не стоит планировать еще вдобавок авиаперелеты, любые поездки. Лучше сосредоточиться и погрузиться внутрь себя. Обостренная Интуиция поможет понять те программы подсознания, которые надо откорректировать немножечко, чтобы этот сезон затмений принес позитивные трансформации в вашей жизни. В этот день Луна будет в Овне 3 января. Луна будет в Овне, а Марс входит в знак Стрельца. Поэтому Овнам и Стрельцам нужно быть крайне осторожными. Напоминаю, это 3 января 2020 года. Коридор затмений 19-20 года, он также достаточно опасен для, для знака зодиака Овен. Это будут сложные две недели. Возможны различные нарушения здоровья, травмы. Лучше провести эти дни дома, то есть вот именно коридор затмений. Не планируйте куда-то поездку, куда-то дальние выезды, какие-то важные дела. Проведите эти дни в спокойной обстановке, по возможности вообще уединитесь. Старайтесь не нервничать, не принимать важных решений, так как состояние неуверенности в себе можно легко допустить какую-то серьезную ошибку. У вас, мои родные Овны, возрастает желание подавлять партнера, утверждать свой авторитет, настаивать на своем мнении, что может дать, в общем-то, негативное развитие событий и повышенная эмоциональность и агрессивность наряду внешней подавленностью могут испортить отношения с близкими, что расстроит вас еще больше. Притом, помните, что все, что произошло у меня в период затмений, это определенные кармические вещи, которые могут потом сказываться в течение даже не одного года. Также коридор затмений опасен для Тельца. Для этого знака коридор затмений зимы будет... Ну, нейтральным периодом, который пройдет более-менее спокойно относительно, да, постарайтесь сдерживать себя в погоне за чрезмерными удовольствиями, иначе вы э, имеете вероятность забыть о работе или о своих обязанностях, что может принести негатив. Прежде всего в финансовую сферу. Вы желаете э, внимания, из-за чего возможно производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Отложите заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки. Смиритесь с тем, что придется подождать более благоприятного периода. А более благоприятный период вы можете узнать, когда для вас наступит в нашем клубе Иркожителей. Там вся подробная информация будет. Чем опасен коридор затмений для близнецов? Вот близнецы, услышьте. У вас все будет хорошо, если подготовить себя к коридору затмений заранее. Обратите внимание на общие рекомендации в период затмений, тогда вы почувствуете, что в некоторых делах вам даже везет, в отличие от представителей других знаков зодиака. Прежде всего, займитесь вопросами семьи в декабре и сосредоточьтесь на семье после 3 января, когда вы почувствуете приближение благоприятных жизненных перемен. Вы сможете тогда ощутить э, некоторый душевный подъем. Вокруг вас э, образуется благоприятная эмоциональная атмосфера, которая поможет вам успешно решить многие вопросы. Что же принесет коридор затмений раком? Вам будет очень непросто в период затмений. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, Противостояние с начальством и властями, с какими-то официальными организациями. Общественная деятельность неудачна, а поиск поддержки покровительства и понимания приносит огорчение и разочарование. Тут и вам возникшие недоразумения, тут и ухудшение физического самочувствия, повышенная конфликтность не дают вам решать важные вопросы. Повышенная конфликтность в семье и в отношениях с любимым человеком будет способствовать мелким размолвкам, которые способны оставить достаточно глубокие раны в отношениях. Что ожидает Льва в период затмений? Период затмений, который принесет вам внешне напряженный фон, но эти две недели будут без каких-то определенных серьезных неприятностей. Соблюдайте общие рекомендации, тогда коридор затмений будет для вас относительно спокойным. Для вас откроются новые перспективы. В целом период затмений принесет позитивные преображения в вашей жизни, даже если сначала они вам покажутся не очень радужными. Вы станете решительны в выражении ваших чувств и интересов для объяснений с любимыми. Если вам удастся сконцентрироваться и подготовить себе такую моральную, поддержку, морально себя подготовить к коридору затмений, то произойдет гармонизация по многим сферам жизни. Особенно если вы будете участвовать в наших сеансах энерговибрационных, которые состоятся с 23 декабря по 27-й, 5 дней преображения вашей жизни. Что же ожидает Деву в период затмений? А вот у Девы приближается время конструктивных трансформаций. Вы получаете новые возможности, новые шансы изменить свою жизнь, при том в лучшую сторону. При необходимости вы можете с успехом взять на себя роль лидера в семье или в паре, особенно на период затмений. Благоприятный период для каких-то реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения каких-то передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности. Главные темы периода затмений затронут вопрос вашей индивидуальности и общественного мнения о вас. Внутренний конфликт, возникающий в этот период, способствует развитию вашей уникальности взамен старому желанию быть как все. Используйте этот период, мои родные, посмотрите, сколько у вас открывается возможностей. Далее, что ожидает весы в этот период? Весам будет сложно. Возможно, перепады настроения, непосредственно чувств, стремление к уединению, даже возможно, нарушение здоровья. Все это может на две недели вывести вас из социального потока. Трудности в отношениях с начальством, против, противостояние с коллегами, с подчиненными не избежать, имейте в виду. Поэтому лучше взять отпуск на этот период. Исключите личные столкновения и проявления амбиций, и вы сохраните свою нервную систему, обойдете неприятности, вызванные действием затмений. В отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях вы можете испытывать трудности. Опять-таки, если вы будете понимать, что с вами происходит, то вам легче будет осознать и предотвратить многие конфликты. И тем не менее, действие этого вот неприятного периода продлится две недели, и кризисы закончатся. Поэтому просто переживите их и найдите что-то полезное, приятное для себя любимых. А что же ожидает знак Зодиака Скорпион? Период затмений. В целом, в этот период нечего опасаться, если вы готовы впустить изменения в свою жизнь. Чем больше вы, любимые скорпионы, сопротивляетесь, тем более сильное давление со стороны людей и обстоятельств вы будете ощущать. Подготовить себя к периоду затмений, проявить осторожность и необходимо. Хотите вы этого или нет, но изменения происходят в вашей жизни, и тогда после тягот и обстоятельств вы вырываетесь буквально на свободу. На первый план выходят вопросы, связанные с расширением бизнеса, сфер вашего влияния. Происходит серьезная перезагрузка, строятся грандиозные планы. Начало многим глобальным проектам будет заложено именно в, раз, в этот период, а развитие будет Позже. Поэтому используйте этот период. И, кстати, я очень-очень всех призываю, участвуйте в наших сеансах, потому что они не просто так происходят в период затмений, ведь это очень мощные заделы. Многие говорят, что это плохо, но я вот слышу иногда от астрологов, что они наверное, хайпануть хотят, да, так модное слово, и рассказывают, что это как-то плохо, это как-то ужасно, тем не менее, мои родные, нет хорошего, нет плохого, есть возможности, которыми мы можем воспользоваться, именно поэтому я в период затмений всегда провожу сеансы, это уже 22-й поток, 22-й поток, вы представляете, люди меняются, жизнь у них меняется, преображается, у кого преобразилось, пишите в комментариях, Пусть другие читают, радуются вместе с вами и идут на наши сеансы. Итак, а мы приступаем к прогнозу для стрельцов. 3 января в знак стрельца входит Марс, как я уже говорила, и дает импульсивность, дает вспыльчивость, потребность активно проявляться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя пристальное внимание окружающих. Это в период затмений не является полезным. И очень важно это делать аккуратно. Могут быть критические ситуации из-за вашего чрезмерного оптимизма. Вам сложно сделать правильный выбор, потому что внешне все прекрасно складывается, а истинную суть вещей осознать, почувствовать не получается в период затмений. Сдерживайте свою физическую активность и будьте готовы к непредсказуемым событиям, явлениям или процессам. Опять-таки, то предупрежден, то вооружен, и мы все можем с вами развернуть с плюсом для себя. Что же ожидает Козерогов в период затмения? В период зимних затмений Козерогам будет нелегко. Возможно расставание и потери. Затмения указывают на изменения на уровне мироощущения, и вы ищете для себя возможности социального проявления и не находите. Захочется или... Придется менять себя, менять уровень активности, привычную модель поведения. Обстоятельства могут потребовать стать жестче. Главное, не проявляйте этого в семье. Ориентируйтесь на свои внутренние ощущения и помните, пришло время перемен. А значит, если, вы, если прежде вы выбирали одну стратегию, сейчас придется действовать иначе особенно в сфере личных и деловых взаимоотношений. А вот водолеев, что же ждет водолеев в период затмений? Вот водолеи не особо почувствуют тяжесть и неоднозначность периода затмений. Скорее всего, это даст вам новую идею для обдумывания, поэтому вам некогда будет сфокусироваться на обычных житейских вопросах. Легко, легко и без напряжения, с интересом вы можете увлечь окружающих, найдете какую-то отвлекающую от тяжелых мыслей тему, и тот коллектив, в котором вы находитесь, будет вам за это благодарен. Ваша доброта и внимание к окружающим откроют перед вами двери высшего общества, но склонность и экстравагантность и легкомыслие может подпортить вашу репутацию. Поэтому общие рекомендации нужно учесть, чтобы не навредить себе и людям. И, конечно же, рыбы. Рыба, рыб ждет много нового интересного, а неактивные ситуации почти всегда э, получится обойти. И не, негативные какие-то моменты получится обойти. Что-то теряете, а что-то находите. Обостряется ваша интуиция но ваша эмоциональность может испортить благоприятные перспективы. В то же время стоит ожидать э, подводных камней во, всех, э, ну, во многих, во всяком случае, делах. Сосредоточьтесь на карьере и социальной жизни в январе. Учитесь справляться с эмоциональными перегрузками. Изучайте э, детально любой вопрос или тему, в которых вы участвуете. Затмения зимы могут затронуть темы глубоких психологических проблем, отношений, зависимости психологической или финансов. Я желаю всем знакам зодиака, всем моим слушателям прекрасного времени в период прохождения периода коридора. Я желаю вам возможностей в этот э, прекрасный период. И, конечно же, я рада буду вас видеть 22 э, декабря в день зимнего солнцестояния. В клубе яркожителей на нашей мощной практике сеансе, когда мы будем раскрывать все наши возможности, потому что это будет такой не астрологический, а такой лунный Новый год, настоящий. Конечно же, у нас будут практики на исполнение желаний. А также я приглашаю всех желающих, кто успеет, дорогие, забронировать места и участвовать в энерговибрационных сеансах, которые мы проводим 22 поток, в период затмений. Принимайте участие и меняйте свою жизнь, а я всегда рядом с вами и смогу вам помочь. Сеансы будут проходить как групповые, так и индивидуальные, так что вы можете подобрать для себя наиболее интересный вариант. Все подробности по ссылочкам, которые вы найдете у меня в социальных сетях или под этим видео. До встречи, мои дорогие. Пока-пока. И, кстати, вы можете писать вопросы в комментариях для того, чтобы я могла записывать ответы на ваши вопросы тем самым разнообразить и сделать интереснее наш канал для вас, мои родные. С вами была Елена Дегурова, и, конечно же, я уверена, что вместе мы станем еще более счастливыми. Пока-пока.